Гримм и Джима Рипли направьте к конвейеру Б, секретно, хронометраж. Конвейер Б двух студентов Гамильтона Грим и Джима Рипли на хронометраж к чертовым колесам, секретно. Есть двух студентов. Приготовились. Секунда, секунда. Сорок, сорок. Вы поняли? Секретный эксперимент. Через минуту конвейер двинется на 0,3. Быстрее. Это преступление. Пока это только опыт и... Экономия 40 долларов в минуту. что у пролетариев нервы значительно крепче банкир застрелился восьмой банкир за неделю а я говорю надо бросить машины и вернуться к ручному труду посмотри вот кто это такой какой-нибудь сумасшедший или писатель. узнаешь старого биля что ты здесь делаешь ищу ночлег вместе с падельщиками а твое изобретение оно не имеет военного значения а других изобретений они не покупают а ты все участен? да и ты увидишь что я увижу, ваш... что ты будешь голодать так же как я если останешься жить в этой проклятой стране И огни Я его уничтожил. Кого, Джим? Рабочий вопрос. Видишь ли, Кля? нужно добиться того, чтобы их вовсе не было на производстве. Кого, Джим? Капиталистов или рабочих? И тех, и других. Ты устал, Джим. У тебя очень душно. Я открою окно. Смотри, Клян, вот возвращается третий смех. Слушай, Клян, я тебе сейчас все расскажу, ты, вероятно, поймешь. Я буду инженером Клерли только благодаря тебе и Джеку. Но разве это выход? Он для немногих. Да и нас, инженеров, капиталисты, стремятся сделать своим помощниками. Нужны решительные меры. Нужно взорвать самый фундамент рабочего вопроса, а вместе с тем и капитализм. Ну ты, ты, же мне делаешь адской машины. Ну, конечно, нет. Видишь, Кляр, уничтожить капитализм нужно. В отсталой, полудикой стране там нужна революция. А в стране, где техника достигна наивысшего развития, там он погибнет сам, безо всякой революции. И вот мне кажется, Клер, что я смогу сделать такую техническую революцию, которая изменит лицо всего мира. А, били инженер. Я встретил вас сегодня ночью у ночлежного дома. Клэр, ты прочти, пожалуйста. Прощай, Джим, я уехал в единственную страну, где теперь нужны новые инженеры. Странно, а вчера он и ничего об этом не сказал. Там знают, что делать с углем, и там, наверное, пригодится и мое изобретение. Ну что ж, может быть. Может быть, большевизм и хорош для дикой России, но при нашей культуре он не годится. Вот в этом я не уверен. У нас борьбу решим мы, ученые и инженеры. В связи с закрытием завода Вулкан часть рабочих переводится на завод Большие огни. Рабочие обоих заводов переводятся на половину рабочей недели. Одновременно вследствие затруднений промышленности объявляется снижение расценок на 20%. Алло! Алло! Алло! Тяжелое положение национальной промышленности заставляет нести жертвы всю нацию. Махари, тихо ты! <звы> Предприниматели, закрывая заводы, не выбрасывают рабочих на улицу. Они дают им возможность работать три дня в неделю. За счет других, которые раньше работали шесть... Ой, А снижение расценок, мы знаем, они хотят быстрее пустить конвейер. Бой Джим вместе с ними подстроил этот сюрприз. Что? Слушаешь, Джим Риппель студент, он лезет уже в инженеры. Он мой брат, он не изменит рабочего. Мы видели твоего Джима с каким-то фашистом. Они вместе ускоряли конвейер, когда была катастрофа. Том, скажи им, что это неправда. Не знаю. Не знаю. <звы> Училось. Джек, говори. Нет, Мэри. Да. Впрочем, дело в том, что меня и Чарли перевели на половину недели. Господи, а я думала, что-нибудь случилось с Джимом. Нет, Джим не подведет. Правда, сегодня один шалопай сказал, что и чепуха. Сегодня великий день. Да поезда осталось 20 минут. Mm -hmm. Да что вы все притихли? Ну, давайте встретим Вот, спасибо, Джин. Привет, Привет а погоди. <сёплодисмент> <сёплодисмент> так, <сёплодисмент> вот так, вот. Тише, вот. чайка. Да. <сёплодисмент> ты жил и вырос среди нас. Пусть будешь ты для нас примером весь рабочий класс своим рабочим инженером! и вот как инженеры рабочие я постараюсь оправдать ваши надежды в этом мне поможет один наш будущий приятель знакомьтесь Машина, которая умеет почти все. Штучка. В цирке можно здорово заработать. Надеемся, наш инженер не остановится на производстве кукол. Вот как. Смотрите. Для кого это для вас капитализм делает из машины орудие порабощения рабочих машина упорно наступает на человека я делаю такой прыжок в развитии техники который все изменяет я создал автомат который может все он сделает излишними почти всех рабочих на производстве тоже произойдет мировые рынки наполнятся сверхмеры Цены катастрофически упадут, и безо всяких баррикадных боев и революций капитал перестанет существовать. Сегодня ни один человек сказал, что ты предатель. Я назвал его лжецом, но, кажется, я ошибся. Мы тебя учили, а ты выдумал способ, как всех нас выбросить на улицу. Эти машины для вас, для нас, а власть ради них. Ты что, ты забыл про тюрьмы, про полицию, про безработицу? Вы будете производить эти машины? Э, нет. Руки твоих машин будут руками капитала, который задушат вас раньше, чем сам капитал сдохнет по твоему рецепту. Ну, дурак! Два враждебных мира ты хочешь побери. Не трогай машину, Джек! Ах ты, Джек! Передовой рабочий Джек Риппель, разрушитель машин. Thank <laughs> you. Ах, это вы, Джим, а я ищу вас весь вечер. Вам телеграмма. проходит экспресс через 12 минут передайтесь дистрикт вечер от брата поселок большие огни инженеру Риппель, телеграмма Предварительный чек на 100 тысяч долларов. Полная гарантия тайны и свободной работы. Предоставляем лаборатории и мастерские. Мировые патенты. Поздравляем. Ждем. Подписано Гамильтон Грин по поручению отца Перси Грина. Вот пишет Джим. Я все-таки прав. Вы скоро увидите это. До свидания, твой Джим. Запомните. Джим Рыбль не существует больше в нашей семье. имеет мой сын инженер-лейтенант Гамильтон Грим. Лорды и джентльмены. Мистер Роттердам. Мой мир и джентльмены. Робот обозначает машину, выполняющую функции разумного существа. В самом звучании этого слова робот, роботарь, рабочий, вы мгновенно воспринимаете и смысл, и цель. Мы действительно вынуждены искать нового рабочего, дешевого, неустанного неуязвимого и не грозящего нам мировыми революциями. Еще вчера несовершенная техническая мысль тешила нас пустяками. Были автоматы, были продавцы сигар, какие-то швейцары, фотографы, полисмены. Сегодня дело серьезнее. Самолет управляется без пилота, танк без шофера и прислуги. Корабль без экипажа. Но завтра это робот, универсальный регулятор, аппарат, имеющий форму человеческого тела. То есть того тела, которое он призван заменить. Робот инженера Рипля это прыжок в завтрашний день. Это гениальное разрешение так называемой проблемы пролетариата. Обратимся к простейшей схеме устройства робота. Приемник ловит приказание или звук, или радиоволну и передает сигналы распределителю, ведающему сложными волевыми центрами машины. Необходимая электроэнергия поступает из компактного запаса С, являющегося секретом и патентом инженера емкость этого Десять тысяч ампер часов. Что? Вы Это что не не Нельзя ли путь, не ли? Не Ну, не будем терять времени. Косты себя, это как бы может его принимать у себя. Музик холл, прошу внимания. Рипля ЗВОНОК Быстрота реакции. Сегодня звук и радиоволна. Завтра речи и моя мысль. Мысль! Так как процесс мышления тоже материалит. Инженер, это принадлежит вам. Сейчас, Сейчас, я ворок, ворок, ворок, ворок, самый ворок. великий человек в революции. Сейчас? Во время кризиса? Это безумие? Я никогда не слышал о кризисе в военной промышленности. Простите, я... Не военный, но мне кажется, что танки и броненосцы куда страшнее, чем эти игрушки. О да, я очень уважаю дредноут. Но я предпочел бы, чтобы экипаж на нем был вот с такими железными нервами. Ты не боишься испортить? Ну, нет, испортить трудно. Дядя Джек бабахнул на совесть. Слушай, Мэгги, а? взгляди, пожалуйста, схему А. Может быть, там что-нибудь разберем. Чиним, дядя Джек? Чиним? Хоть бы один чертеж уцелел, а то одни черновые заметки. Попробуй, пойми. Мне кажется, что есть один человек, который мог бы вам помочь. Это рабочий радиотехник. Его зовут. Его зовут Рой. для вас недостаточно. Но будущее даст вам совершенно другое. И вы еще увидите, какими фанфарами встретит вас нация. Нация. с тобой сквозь на луну металась и кричала начало сводящие начало и вся в слезах бледнее серебра уснуть мне не давала до утра не пла. мир шатается не плачь. Что наша жизнь трещит она по швам во всем. Шаги судьбы Засчитаны Засчитаны Посмотри! Посмотри! Но... Посмеяться? посреди. Война надвигает! При этих условиях массовое производство РУРов совершенно необходимо. Вы же знаете, что на опытном заводе вместо рабочих работают только офицеры на охране. Значит, без рабочих не обойтись и выхода нет. Выход есть. Мы поставим цветных. С ними спокойнее, и они не будут интересоваться секретом. Вы, как всегда, на высоте положения. Мы не только чинили, а мы понемногу овладевали этой машиной. Одна разбитая башка Заставила работать четыре здоровых. Не хвастать, не хвастать. Рано. Господин инженер опять обставил нас на очков. Вот, улюбуйтесь. Последние новости. Чё? Вот это слон. Эх, ребята, ребята, сдаетесь, сдаётесь, черти, замолчали, скисли. Эх, вы, горе-инженеры, понять микро мало надо владеть гурами Простите, получена правительственная телеграмма. Они просят ускорить массовые опыты замены живой силы. Словом, стальной концерн предоставляет вам любой завод по вашему выбору. Мне безразлично где. Может быть, Большие Огни? Эта группа совсем близко. Большие Огни? Хорошо. Большие огни. Тем лучше. Я немедленно передам ваше желание правительству. Ну что ж, братец Джек, поговорим еще раз. Товарищи! Из вас хотят сделать предателей. Они думают, что вы не поддержите белых рабочих. Это военный секретный завод. Они делают механических солдат против рабочих. Рабочие должны овладеть управлением. Okay. Okay. <косрочные> Этого человека мы посылаем на завод. Он похож на раме и пройдет по его пропуску вечернюю смену. <косрочные> Сегодня рано, но когда забастуют военные заводы, вы забастуете тоже. <косрочные> Инженерный парк, специальный парк. Путину, я бы сказал, что он должен быть национальным стандартом. с неизвестной женщиной. Да. Посмотрим мои машины. Радиоволнами. РУР автоматически сохраняет равновесие и реагирует на препятствия. Кроме того, я могу видеть через телевизор его глазами. Ну, спокойно, спокойно. Я пошутил. Наши говорят, что ты изменник. Я бы хотел не верить этому. Не надо! Не надо! Останови ты машину! Мы затеяли с вами смертельную игру! Delicious! Посмотрим, кто кого. Когда каждый каждый любит, только никто не хочет. Изменник, а? Изменник, скорее, К приходу Роя все должно быть готово. Сегодня он сделает попытку узнать на заводе секрет центрального конденсатора. А не удастся, все равно мы почти у цели. Мы сами найдем, в чем тут загадка. В этом не сомневается. Из вас. Достал? Достал. Рой, следи за приемником. Приказ Центрального комитета будет отдан по радио. Мы должны передать сигнал гудками заводов. Около половины заводов бастуют, массы с нами. И по призыву ЦК все остальные должны примкнуть к забастовке. Отправьте мотоциклиста для связи с городским комитетом. Почему пошел? Почему Я пошел? Не бей, бей, бей, бей, Ничего, не надо. Мы пропустите будем с тобой ребятки. Добрый час! Нация! Идут кажется, Смотрите, Смотрите! Вот смотрите! Вот ид ⁇ т, ид ⁇ т, тише, тише, тише, тише, тише, тише, Работают машины Мы все ваши руры. Пусть поговорит. Безопасно. Пить, потрудитесь перенести колонку управления сюда. Алле оп!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 Не бойтесь! Друзья мои, с вами говорит инженер Рипль, ваш Джим, вы считаете Джима изменником, это неверно, не волнуйтесь, выслушайте меня, вот я протягиваю вам руку, чтобы вместе идти по новым путям, чтобы вместе строить новый мир. Ну подойдите же. Нашел, дураков. Чарли. Ведь я тут жим. Поговори с ним. Эй, здорово заклепанный нос откуда вас дьявол принес Однажды слон вздумал приласкать комара. Срочная радиограмма, шифр. Объявлена всеобщая забастовка. В некоторых кварталах были попытки соорудить баррикады. Ваше присутствие необходимо... В таком случае действуйте. Желаю успеха. Она не опасна. Не в этом дело. Но самый факт не может остаться без воздействия. Надо раздавить этих неходящих. Мы раздавим. Эксперимент продолжается. Прошу пожаловать за мной. раненых, не считая Чарли. Пошлите еще два пикета. Успокойте женщин, дайте сигнал на соседние заводы. Рука повреждена. Большая потеря крови. Обморок. Не опасно? В общем, ничего опасного. можно только точной работой мы определим его основную волну парализуем ее и тогда увидим кто кого смит земле в порядке в порядке подними напряжение в цепи они идут они совсем близко машины идут на поселок тревогу раздать оружие увести детей. джек узнай что он аппаратный Усвой сообщит в город комитету Смит, проверь заземление. Дайте контакт. Не торопитесь. Спокойно. Машины идут на потелок. Дайте знать комитету. Бегите, передавайте, бегите, Не Не Не Иди, мы сейчас унесем Чарли. Не уйду, я останусь здесь до конца. Yeah. <laughs> возвращаются поздравляю вас господа они наступают генерал это идут рабочие где мой автомобиль